Итак, новолуние 12 апреля в вашем символическом шестом доме говорит о том, что следует уделить внимание здоровью. Кому-то напомнят о себе должностные обязанности. Возникают различные ситуации у сотрудников и подчиненных. Кто-то увольняется, кто-то приходит на работу. Вопросы трудоустройства могут коснуться также и вас. Меняется распорядок дня, появляются новые обязательства, могут измениться отношения с начальством или подчиненными. Хорошее время для того, чтобы начать свое дело или новое занятие, требующее особого внимания к деталям и сосредоточенности. Обычные рутинные обязанности, бытовые проблемы занимают уйму времени и сил во второй декаде апреля. Домашние животные также могут потребовать своей доли внимания. Какие-то тайны откроются, что-то прояснится и, наконец, обретет четкие рамки, определиться. 14 апреля 21-22 по киевскому времени Венера, планета любви, красоты, взаимоотношений, входит в ваш символический седьмой дом, ответственный за партнерство и официальные союзы. Это оппозиция к вашему знаку. Однако, вам придется где-то уступить, прислушаться к другим людям, так как именно партнеры во второй половине апреля могут дать вам новые возможности, в том числе и в финансовом отношении. Многие скорпионы в этот период находят новые романтические отношения, в том числе, вероятно, интересные онлайн-знакомства. Но, с другой стороны, эта любовь может быть слишком далекой, чтобы стать реальной. И, скорее всего, так и останется платонической. Возможна трансформация любовных связей в дружеские и наоборот. Возможно знакомство с будущим супругом. Хотя сначала вы не будете его воспринимать именно так. Давние любовные связи проходят проверку. Могут появиться проблемы в супружеской жизни, как следствие много стрессов и ухудшения состояния здоровья. Во второй и третьей декадах апреля старайтесь дать свободу партнеру и сами не привязывайтесь к отношениям. Это период, когда можно произвести конструктивные преобразования в любовной сфере, но нужно смотреть на ситуацию со стороны. Если вас что-то не устраивает в отношениях, если хотите перейти на другой уровень, но нет инициативы со стороны партнера. Возьмите все в свои руки. Вы обладаете от природы мощным потенциалом. При желании можете воздействовать на партнера. Главное не давить на него. Сейчас важно определиться, ваш ли этот человек и, подходит, и подходите ли вы своему партнеру. Если много но, то самое время все выяснить. Не ищите стабильности сейчас, лучше проясните волнующие вас вопросы, определите вектор развития и в будущем это избавит вас от неприятностей. Хотя не исключены ситуации получения некоторой информации, которая полностью поменяет ход событий в ваших личных отношениях. В любом случае, вторая половина апреля очень богата на события. Происходящее сейчас будет иметь долгосрочные перспективы. Возможно, поступление выгодных предложений. В деловой сфере многое меняется. Но это в ваших же интересах. Внешняя уверенность, спокойствие притягивает к вам внимание со стороны других людей. В этот период вы сильны. И эту силу дают вам партнеры настоящее будущее благодаря другим людям у вас многое получается некоторые цели достигаются происходит укрепление финансового положения вы пользуетесь популярностью у представителей противоположного пола также возможны служебные романы перемены в любви но не доводите себя до стрессовых ситуаций иначе можете упустить прекрасные финансовые возможности с 19 апреля положительный потенциал усилится многократно. В 13.29 по киевскому времени Меркурий войдет в знак Тельца и будет здесь до 4 мая. А также Солнце 19 апреля в 23.34 войдет в ваш символический седьмой дом. Новые люди в вашем окружении наверняка предложат вам новые проекты. И ваш мощный потенциал пригодится вам в плане заработка. К концу апреля вы можете выйти на новый, более высокий уровень дохода. Не растрачивайте свои силы, не распыляйте свои ресурсы. Воспользуйтесь возможностями апреля для того, чтобы создать прочный фундамент на будущее. 23 апреля в 14.49 по киевскому времени Марс входит в знак рака в ваш символический девятый дом и вы наполняетесь энергией. Обстоятельства складываются для вас наилучшим образом. Способствуют проявлением энтузиазма в разнообразных видах деятельности. Самый позитивный подход к этому периоду. Воспользуйтесь всеми его событиями и работайте над расширением своих духовных и интеллектуальных горизонтов. Отправляйтесь в путешествие, публикуйте свои наработки, пишите в соцсетях. Рекламируйте свои товары и услуги. Если есть необходимость решить юридические вопросы, воспользуйтесь этим периодом. У вас могут появиться дела за границей, в связи с чем вы можете отправиться туда. Вам могут предложить работу в другой стране, а может быть дело ограничится только деловыми контактами с иностранными представительствами. В третьей декаде апреля дела также могут быть связаны с проблемами высшего образования, повышения квалификации, издательскими вопросами. 27 апреля в 6 часов 2 минуты по киевскому времени полнолуние в Скорпионе в вашем символическом первом доме может призывать вас к смене стиля одежды, образа жизни, внешности, имиджа. Многие дела приближаются к успешному завершению. В партнерских отношениях наступает ясность. Возможно, придется принимать серьезное решение касаемо дальнейшего развития этих отношений. Наступит некое окончание старого цикла и начала нового. Более детально свой индивидуальный прогноз можете узнать на личной консультации.